Доброго времени, друзья. Суток. Здравия всем. Пришла посылочка. Два даосских веника. Заказывал один. Вот. Пришло два. За что очень благодарю Михаила Почаева. Вот. Подробнее про даосские веники почитайте в интернете. Очень много информации покажу немножечко, как им работают. В первую очередь, эти веники для набивания, как, как, как так называется, стальная рубаха. То есть мы активируем кровотоки по всему телу, можно совершенно везде работать по голове, по шее, по телу, по ногам. Вот. и э, что самое главное, э, даоские веники используются для укрепления э, костной ткани и э, самой кости. Соответственно, э, легкими набиваниями вибрация от омедненных прутьев передается в кости. Таким образом, тело укрепляется. И улучшается самочувствие. Благодарю, Михаил Почаев. Всем здравия, друзья.